Ищите Господа, когда можно найти Его. Книга пророка Исаи, 55 глава, 6 стих. Жаждущий пусть придет. Кто жаждет, все к водам идите, спешите и без серебра, вы даром без платы купите вина, молока и добра. И кто вас платить понуждает, давать трудовое свое за то, что не насыщает, за то, что не хлеб, не питье. К словам моим ухо склоните и в сердце примите слова, придите и благо вкусите, душа ваша будет жива. Я дам завет новый и вечный Давиду, рабу моему». Ведь милость моя бесконечно обещана была ему. Потомка Давидова рода я вам искупителя дал, Свидетелем стал он народом, вождем и наставником стал. И вот призовешь ты народы, которых ты раньше не знал, К тебе потекут словно воды, кто голос любви услыхал». От малых племен и наречий до самых великих земли во след Иоанна Предтечи на голос спасения пошли. О, люди, все Бога в защите, когда еще можно найти, и имя Его призовите, Он к вам не замедлит прийти.